Тому, кто это придумал, надо в голову гвоздь забить. Я его презираю. Что делать будем? Бизнес. Все в общем. Что русскому хорошо, немцу смерть. Костя просил передать привет его маме. Тетя Люся, привет. Вот, свело. Что мы имеем? Не тот счастлив, у кого много добра. А тот, у кого джина верна. Маловато, понимаешь? Маловато будет! Я рассчитывал на тебя, Саид. Это моя добыча! Взять все, да и поделить. Кося сидит, ловит на солнышке. А где бабуля? Я за нее. Ну, здравствуй, брат. Пусть своему поневоле, брат. Народная фашистская поговорка. Ну, а мечта у тебя есть? Мечта? Мечта. Нажраться от пуза. По я скитался, Не имея родной. Зачем я на свет появился, А зачем меня мать родила? Стоите, он убирает, он убирает. Товарищ, что вам здесь надо? Вы арестованы. У тебя пистолетик-то есть? Тогда задержаны. Замуровали, замуровали демоны. Заседание продолжается, эль Товарищи призывники, надо понимать всю глубину наших глубин. Пойми, студент, сейчас к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширше. А мы уйдем на А мы уйдем на А мы уйдем на Да, ну что скажет Тайя. Закон джунглей огласит, каждый сам за себя. Моя добыча будет твоей добычей. Ну и сколько можно ждать? Где эта сволочь? Где эта сволочь? Все уже украдено до нас. Кто тут, к примеру, в царе крайней? Никого. Так я первый. Это я, да. Да. Да. Да. О. Ничего не понимаю Мы бояре народ работятей Такая уж нас боярская доля Мальчик Водочки нам принеси Извините, но мы не разносим напитки <свят> во время взлета и набора высоты Мальчик, ты не понял водочки нам принеси. Мы домой летим.